Бог дал человеку свободу выбора между добром и злом. Читая вашу книгу Сотворение мира, спаси себя, получается, что светлые и темные силы Вселенной постоянно вмешиваются в сознание людей. Как тогда понимать свободу выбора? Но они могут вмешиваться, хоть справа, хоть влево, слева. Это понятно, да? А как понять свободу выбора вашего? А, а вы-то куда склоняетесь? Ваше-то решение где? Вот вам что то темное внушили, вы-то ударинулись и подчинились этому внушению. Было ли там ваше что-то? Нет. Или светлое? Ну со светлыми немножко легче и проще, но все-таки вы должны же иметь свое мнение. Ведь я вам рассказывал историю, что мы когда с Игорем Арепьевым учились в тринадцатом м надзиакальном классе, надзиаком, есть класс такой надзиакальный, и мы там учились. И когда мы вошли в класс, там справа сидели ангелы, архангелы. Они пришли на обучение к отцу. А слева-то сидели темные владыки. Они тоже учатся, оказывается. И они хотят обрести божественные знания. А в центре никто не сидел. В центре это была как бы некомандная зона. Мы могли сесть к архангелам и ангелам, мы могли сесть к темным владыкам. Но тогда мы бы как бы шли с ними согласованно в одной колонии. Но мы с Игорем сели, взяли за ручки, как дети сели, на первую парту в самом центре. А все парты сзади нас тоже были свободны, никто туда не заделся. И все начали шептаться, вот сумасшедшие, они ничего не понимают, что они теперь одни должны, без команды идти. Но получилось так, что вот кроме нас и никто и не вышел из этого класса. Вот Ирина тоже интересуется, Аркадий Луч. разъясните, есть сыновья Отца Небесного, а дочери? Конечно, есть. Но дочери-то должны достичь единства. Мы все должны прийти в единстве. Если мы приходим одни сами по себе, без второй половинки, то первый вопрос Создателя – так и будет, а где твоя вторая половинка? Нас-то учат единству, если мы здесь, на Земле, не можем друг с другом договориться и понять друг друга, то чего мы ждем там? Там, на небе, это тоже никто не оценит. Что вы такая вот лихая, все прошли, все сумели, и ничего в общем -то. Только остались одни почему-то. Фарид по теме вебинара спрашивает Добрый день, уважаемый Аркадий Милович В скрижарях света указано, что лучи Монаса Можно сочетать с солярными И центральный, центральный солярный при этом работает как отбойный молоток Уместно ли его использовать для дробления камней почек и других отложений? Ну видите, сами лучи уже учат вас И дают вам определенные знания Потому что это действительно обучающие лучи. И когда вы с ними работаете, вы можете узнавать все больше и больше нюансов их работы, И, конечно, они могут так работать. Можно сочетать их. Они иногда и сами. Вот были такие случаи, когда мы работали с одним лучом. Но ситуация у каждого человека разная, и возникала необходимость, например, привлечения других лучей. Так вот, сам луч призывал другой луч на помощь себе.